Сорт томата изумрудное яблоко это э, среднеспелый сорт томата от посева семян до созревания проходит, проходит от 110 до 150 дней куст высотой примерно бывает от метра 20 до метра 50 сорт требует посынкования и подвязки к опоре хорошо облиствленный мощный куст на кисти обычно бывает от 3 до 7 плодов. Плоды вот такого вот изумрудно зеленого цвета с лимонным отливом. Сейчас взвесим его и разрежем. Масса этого плода 192 грамма, но бывают плоды до 300 грамм. Разрежем. Очень сочный, мясистый, многокамерный томат. зеленый как киви на разрезе. И по вкусу он тоже чем-то напоминает вкус киви. Очень вкусный. Сорт подходит для выращивания и в теплицах, и хорошо получается в открытом грунте. Этот сорт салатного назначения, но если сделать с него томатный сок, Именно отдельно из этого сорта. Вообще неповторимый такой вкус экзотический. Очень вкусный. Попробуйте когда-нибудь.